Привет, дорогие друзья, с вами я Бравлер Фурмикс, и мы идем к Бу. у меня есть классная идея, и Бу. А, Здорово. пойдем к тебе. Да, смотри, дверь Привет. Ай. Короче, тоже у нас типа там кузнец и такое. Нет, я не кузнец. А кто у вас кузнец? Шутка. У тебя есть геммы? Так, погоди. Стой тут. А. Стой тут. А, а вот гем у тебя. Ты что? Хорошо. Тебя кто учил дома по судукам Пойдем. А? У меня это. Ты... Подожди. Не заходи. Ты. Ты точно? Я сейчас тебе это сделаю. Я буду тебя вставать. Если тебя попадут, я тебя буду винить. И гулткоин у тебя есть. Есть. есть. На, у меня есть. Нет, не дам. А, ну вс. Короче. Ты что, ты не ставишь, смотри, <связать> никак нельзя сделать. Гейм-броню гем нельзя делать. Ну-ка я, ну я возьму гем у тебя. А сделай гем-броню, но в середине поставь голдкоин. Мать моя женщина. Стой, стой, стой. Я возьму у тебя, да? Нет, ничего не трогать. Хорошо, не беру. Ну, Что-то ботинки меня подводят. Так, а ботинки-ботинки, наверное, два на внизу. Знаю, Было бы да. логично. Во, смотри. Опа. Ты, тебе кто сказал? Ладно, все, все, все, все, все. На звери. Мне вообще пофиг. Ты забыл, ты забыл крафт брони. Нет, вот Ай. я тебе спрятую спрятую, и забудешь крафт брони. Блин, классная броня, правда? Да, броня классная, но ты не знаешь, какую крафтить. Ну блин, я забыл. Привет, бул. Только Спасибо же помню. Тебе. Сотри, бул. Да. теперь я в ящики добавишь эту броню. Да, мы цацаны. Только мне... Да-да. С Мэри Отпусти. мне нужно, чтобы ты выделил мне с Мэри много гемов и, и много глутонов, чтобы ты выделил мне. Зачем? Ну, Я брони. буду делать. броню, броню делать. Хорошо. Ты мне можно так нужно? Выделено. Да. Надо на верю, надо город сначала Хорошо. выделить. Выдели нам Хорошо. гемы и кристалл и голдкоины. Надо сходить в банк, там должно лежать. Да. Ну, да. Сходи, а. принеси нам буквально по два стака, все, нам хватит. Хорошо. Ну тебе хватит. Город. Я вот думаю, я вот недавно ездил в другой город, немного подзаработала. Вам гемов М -м -м. или что? гемы и голдкоины? Так, а я да. пока пойду в шахту. Хотя ты надумываешь себе голову строить? Да, я уже заплачу завтра когда-нибудь. Так, сейчас пойду в шахту. Иди, там тебя Барли ждет. Окей. Ой. Так, пойду, пока Барли что-то выделяет. Ну, блин, я еще стекла не везде переделала, надо будет переделать. Сейчас пойду застроить, ну, застрою материалом. Броня класс, зачетная броня, так застрою материалом. Вот Так, вот. Привет, подожди меня тут, я стой тут. Жди там меня, я скоро подойду. Я пока вниз спущусь. Э -э -э Это еще что? Что за... Барли! Не выходи на улицу! Тебе не понравится. Хорошо. Я просто um... Так, мне нужно срочно позвонить Бравли Рухомиксу. Алло, да, да, да, да, что? Вот этот У нас... нужна помощь. Что случилось? Насколько Роботы. На Роботы опять. Но они уже в городе. Заторали. Им нужно сердце города, они сейчас пойдут за сердце города. Сердце так. города? Да. Нет, не сердце города, да, все. Я прошу, с с Мы с тобой самые молчаливые. Так, ну вперёд, драться. Так, так Я серьезно? пока в шахте. Ага. Иди, иди, помогай нам. Я... Где выход? А, вот нашел. Так. Конечно, все, пошли. <пошли> Я думаю, жители города будут непротив. Если не саду, у меня ящиков так не пропустят. тупые создания. Больно. Где Би? Где все бравлеры, включая... Биа! Срочно! Что? Срочно! Я... Возле моего дома! Да, не Да, они город просто вот так с вертолета пил пил, пил, пил сюда. И поедали. За марию! А, За так, так, надо броня бравлеров одеть, одеть как можно лучше. Но пока Это... у нас и... самая сильная броня с промиксом. И, И вон еще Я их правда, Я они, пытаются забрать... Бия, они пытаются забрать, они пытаются забрать города, защищай дом, он, защищай ваш дом, ваш ты знаешь, кого? Кого? Барли. Кого? Надо проверить не, не давайте зайти в дом. Да, типа пройти к мэрии. Черная птичка. У нас одна черная птичка. На, на, птичка. Нет, у нас есть еще птичка. Слишком много этих роботов. Давай. Я а за кого иду. Я пока не буду защищать. Я буду помогать пока Мисюбе возле вот этих убивать, а? Нет, так, надо установить. Не дадим им надо пройти дальше. как можно больше гемброни. Mm -hmm. Потому что гемброни это пока идеальная защита нужна. На, на О, Фух, Да. Вижу, но. Я но... Я мы не можем просто так взять и раздать. Да, ну, Поэтому, Потом Барли, будешь давать в мега ящиках. Хорошо. Ящики по одному. Еще Дэн надо будет тебе почаще проводить. Да. Чего я тебе делал? Так, а я пойду пока обменю. Обменяю, точнее. Чего не -то делаю? Так у меня там гемов, я поверил. у меня двадцать кристаллов и восемь гемов. Так, сразу роботов нету. Так, все, роботов нету. Они просто понимаешь, как бы это было. Я такой выхожу, чтобы посмотреть, как стекла заменить, идут просто вертолет пролетать, и с них роботы такие тыщ тысяч, тыщ тыщ. Опять. Да, нужно защиту делать вторую, потому что а это значит. Да, да, вот Кстати, ты заткни броня какая? Прикольно. А у да. меня вот и это сделать. Да, скоро, скоро у всех будет это. Так, Я ну, не все, капец. пойду домой. Я пойду пока домой. Где он там Собрать О, сейчас. Пока буду делать э, броню. И начинаем наши крафты. Заходим сюда и делаем вот пар. Что тут у людей нашла? Тут столько всего. И вот этих и гумрудов. Сделали. Ну где то я? И... Вот Не пещера. Надо. Барлей! Барлей! Хотя... Барлей! Барлей! А что? Ты где? Я в шахте сейчас вы. Срочно, приходи мне тебе подарочек. Больше броня... ты скрафтил сколько. Теперь осталось. И... Липпом... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пока только на груднике сейчас ты должен сделать. Так, мне Быстро нужно... Быстроты не делаешь? Я ну пожелаю. что там сложного? Я да. пошла ты не помнишь я ничего, ты ничего не знаешь, без волшебной палочки, а я пойду, по сплю но... где нибудь, я... а я пошел ты на горячке, дома нету, дом, что ли, <связь>